Ну, вопрос простой. Что вы ждете от сегодняшнего митинга? Небольшого, но, может быть, больше людей придет что люди начнут как, думать о проблемах города. А разве проблемы только городские или областные? Нет, ну я думаю, здесь-то больше городские проблемы обниматься, наверное. То есть дальше этих вопросов не ожидаете? Нет, я не знаю. Ну, как сказать, война план покажет. Хорошо, тогда вопрос такой. Скажем, ваша цель, то, что вы пришли на митинг? Мне просто интересно. Само, само ну, да. что вы ждете от сегодняшнего митинга от народа, принципе, все граждан, ничего такого, естественно но ну, может люди По сами, себя, устала, сами себе что-то сделать какие-то выводы области, Азарову, ну, а чтобы что-то сдвинул с места, провести, я думаю, надо больше народу Отданы, Более такие глобальные вещи. Граждан, Хорошо. А раньше на такие мероприятия ходили? А, нет, не ни разу. Вы -то не сделали, смотрите, как вороны вороны. Хорошо, то, тогда какие обстоятельства вас подтолкнули сюда прийти? Ну, фильмы, не ну не интересные не темы не рассказывают. рассказывают по поводу самарской луки, что там застройка. Может быть, что они могут, в принципе. Вырубить там эти все насаждения, ну не насаждения, а парк. Хорошо, а вопрос с другой стороны не рассматриваете, скажем, то, что дело не только, так сказать, в Самаре, Самарской области, но и в других, сказать, на других территориях России происходит абсолютно то же самое. Ну что это видно? И то, что эти вопросы нужно решать, так сказать, не точно. В каждой области, в каждом городе свои права. Союз, На самом деле краски надо точно решать, потому что глобально это никто не решит. Это... Ну, глобально можно решить, если, но для этого нужно менять систему, общественно-экономическую систему в стране. У нас народ не настолько подвижен, чтобы что-то менять. Это Советский менталитет. Я это не понимаю, советский менталитет как это раз. раз. Это раз. Раз. уже вот это вот за 30 лет то, что при, при... Ну, в принципе, как раз-таки Советский Союз ну, почти застал. Ну, за 30 лет, извини меня, людей уже переформировали. Ты советского человека не увидишь. Но все равно поколение осталось. Ты, извини, сколько им лет? Вот, смотри, Вот, сколько им лет? Лет по 60, наверное. Все. Значит, про них какой разговор? Их всячески, например, ограничивают и заталкивают о том, чтобы они ходили на выборы. Фактически при этом очень весело объяснять, что это, что это необходимо, что это нужно. Хотя на сегодняшний день, благодаря электронному голосованию, смысла ходить на выборы нет. Мы с этим согласен. Но электронное голосование тоже такое себе есть. Те же самые площадки, которые якобы предоставлены, чтобы что-то менять там, как бы, в каком-то регионе или прочее. Но они настолько скомпрометировали себя, что они не работают. Там собрали необходимое количество подписей ничего не случилось. Они сказали, что ну да, мы это посмотрим, что-нибудь сделаем. Мы на это можем посмотреть по-другому. Что значит такая задача и стоит? Так ну, можно сказать? Тут, тут я уже с, с, не знаю, как это. Может, правда, задача, а может, хотели сделать как лучше. Но не ну, 30 лет нам говорят, что мы делаем как лучше. Нам нужна для этого конкуренция. Все конкуренцию ищут, делают, а продукты в магазине все хуже и хуже, и тарифы, и цены все выше и выше. Не ну, согласен, тут они, конечно. Так значит это в любом случае получается системный подход, потому что это же вопрос не только, опять же, в городе Куйбышеве, э, Самаре. Ну, системный подход, он может какие-то решить не особо глубокие проблемы, но, но часть оно решит, да, согласен. Ну, вот смотри. Потому что каждый регион все-таки Здесь получается так, что вот у тебя непосредственно уже образование, полученное в буржуазной школе, в буржуазном институт, То есть в любом случае это российское образование, это не советское образование. То есть, молодое поколение на сегодняшний день представляет э, Россию, но не советскую точку зрения, ну, российскую, Советский Союз, как бы все. Значит, говорить о том, что там советские виноваты, или совки, так сказать, что-то не то делают, или они что-то. Не так. Уже поздно про это говорить. Ну, наши родители все-таки Советского Союза. И воспитание они дали более-менее хоть какой-то советское. И они все-таки привили нам какой-то советский машине. Опять же, когда их вдарила проблема в капиталистической жизни? Дома ну, дома твои же родители, я пускай грубо, грубо скажу, но они же не миллиардеры. Конечно. Вот, то есть глядь на все на это, но поговори с ними насчет перестройки. Как они относились к тому периоду, конца концу 80-х годов? к ним относились. Это сейчас. А тогда? Они поддерживали какую сторону? Ну, честно говоря, я не знаю их сторону, что они именно поддерживали, но они были не в восторге от этой перестройки. Ладно, хорошо. А как вы думаете вообще, что-либо можно делать? Вот сейчас просто идет разговор обо всем, то что вроде как происходит, а предложения какие? Вот с вашей точки зрения. Насчет предложений не могу сказать, но это хотя бы какое-то Именно конкретных... А путей я не могу дать Потому что я от этого Как бы далековатый То есть я сам первый раз пришел и Понял посмотреть. Пока только присматривать да. Да. Тогда вот прислушайтесь Обязательно присмотритесь К такому вопросу Есть он или нет Кто-либо скажет или нет Это предложение, заявление Не подписи не битинга, А требования о заморозке цен Требования о заморозке тарифов а с этим согласен, ну, то есть, да, и это надо держать раз, как бы в руках обратилась и обратилась. давать Россия поднимать Россия эти цены Россия. без... без... Как... Как... Как... Как... Ну, непонятных писала, причин. Но для этого нужно, получается, по-любому, так сказать, как, как, как говорится, законодательное решение. Как думаешь, э... буржуазные политики пойдут на это? По поводу Ну, в свете По того, что они подняли НДС, я думаю, вряд ли не надо это войдут. Угу. Хорошо, тогда другой такой вопрос, приблизительно на эту же тему. Там пишут о том, что 20 миллиардов простили там каким-то странам, там, африканским, азиатским. Все равно. И одновременно с этим повышение всевозможных налогов. Мы способны выплатить эти 20 миллиардов. Которые кому-то просили, а повесили на нас. Я, а, хочу, на я вопрос, думаю, тут меньше, уже от нас не зависит. Они уже подняли налог, который мы будем обязаны платить. Угу. А если мы не заплатим, соответственно, не штраф не возьмут и... знаете, еще и больше. И больше. Угу. Вот хотим, Ну, в принципе, вы. все, благодарю. А ну, вопрос такой. Вы пришли на митинг. Что ждете от него? Ну, скажем так, жду, то есть просмотр неких сил. Кто, за что, зачем, почем. Пока, честно говоря, совершенно ничего не понятно. Мне кажется, полно раздравено. А что, так сказать, сами давно ходите на такие мероприятия? Ну, через раз, скажем так угу. танцы, Хорошо, тогда другой вопрос Как считаете, бы вот митингами, сбором подписей, такими что мероприятиями что-либо изменят? Нет. Более чем Только, мы... Только а организация сильная, сбора. причем левого толка может что-то изменить А вот такие мероприятия, по-моему, все... угу. А точно левого толка, а не коммунистические. Пока мы ну, по-моему, это, так сказать, то, к чему надо стремиться. Хорошо. Левые силы должны объединяться, естественно, все-таки все исповедовать марксистов. Ну, посмотрите сами, что такое левые. Получается, и анархисты, и меньшевики, и социалисты-революционеры, если ориентироваться на столетние летние давности. Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Да. Я имею в виду, что марксистка. Почему ваша власть себя так ведет? Угу. Потому что она не Ну знает. ладно Союз марксистов и все а прочее Это вы, конечно вы, хорошо и замечательно Но что они практически будут делать Я ну, не знаю, я хотел посмотреть что-либо сказать Чтобы Я так понимаю, что сейчас Тот самый разгрот и шатание И видимо будут размежевываться Как это было в начале, То есть в ну, начале прошлого войны. Войны. Может быть как раз границы войны проходят войны. Через это слово Левые Начала и коммунисты ну, тут мне сложно сказать. Не вдавался в это серьезно. Понял. Ну, скорее коммунисты Коммунисты. В идеале именно коммунистические идеи. И я не подразумеваю там КПРФ, если возможны другие официальные. Нет, КПРФ партии. вообще исключает, по моему, взгляд, чисто про туристический вариант. Ну, в лучшем случае, социал-демократическая структура. Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, это вообще партия совершенно декоративная. Mm -hmm. Ясно. Ну ладно, всем благодарю. Набрала. Вернее, выдвинуло кандидатов. 300 кандидатов было выдвинуто в Государственную Думу. Вы подумайте, что Государственная Дума — это не местный уровень, это огромное количество документов, это огромное количество просто пакет огромный, который должен был податься для выдвижения. Партия готова была собрать эти подписи. И что сделали? единственном основании для того, чтобы снять партию с выборов — это обвинение в экстремизме. Что так, сделали? Ее обвинили задать? в экстремизме. Ее признали и ликвидировали за одно заседание. Да, ледаков. по закону положено. Если задать? я говорю о а политической партии, то надо говорить, что она ликвидирована решением суда. Но, так вот, я, партия воля, была Я ликвидирована понимаю, что это очень вот суда, говорит, суда я, за одно заседание. Это, это да. полный бесприятие.